Всё, я переехал. Здорово, народ! С вами самостройщик Лёха, и это последняя серия по обустройству нашей спальни. Наконец-то мы закончили потолок, стены, откосы, покрасили все, уже есть свет. Осталось сделать только полы. Кто не знает, на полах сейчас лежат, то есть на перекрытиях, 150 доски. Сверху сантиметровый слой фанеры, обычно не И стало сделать только напольное покрытие. Кто-то предсказывал, что это будет линолеум. Не угадай. Так у меня лежит. Есть один очень интересный продукт, называется это кварцинилая плитка. Раскатываю подложку, закрепляю степлером по углам, ну, более менее натягиваем и сейчас буду укладывать тот самый продукт, про который я говорю, а именно кварц плитка. Работа отца маленькая, дали в руки работы, поэтому вид, модель, коллекцию, цвет, все убирала супруга, поэтому моя кварц плитка находится из коллекции Grand Sequoia. Если хотите что-то подобное приобрести, ссылочку оставим в описании. В общем, материал довольно-таки прочный, обладает 43-м классом прочности. На вид и ощупь чем-то похож на резину с пластмассой. Запах такой, кстати, приятный. Внушает, в принципе, прочность. Друзья, если вы хотите, чтобы следующий ролик вышел пораньше, то давайте наберем под этим видео 3000 пальцев вверх, и он не заставит себя ждать. Давайте сделаем это. Материал довольно-таки прост в обращении. Собирается все буквально за... Сколько? 16 квадратов я собрал где-то за три часа. А может 4. Ну там как сейчас увидите почему. Там монтаж шел не совсем по плану. Да, сейчас поделюсь: чем я доволен, тем я недоволен. В общем, для монтажника для того, собирает все эти вот стенки, потолки, полы. И по времени, в общем, материал ну, мне понравился. Да, быстро монтируется. В отличие от того же ламината, здесь не нужно пилить, запиливать, то есть бегать с или циркуляркой, или какой-то пилой. Не нужно использовать никакие саморезы. То есть просто делается надрез, проводится угольником, ну, точнее, примеряется угольником, проводится малярным ножом и чисто, как, скажем так, дикарь, об коленку все это ломает. То есть не нужно никуда бегать, ходить ну, в отдельную комнату, чтобы не пылить. Я буквально делал все на месте. Единственное, я то есть не на лом покрытии, а на фанере. Я об ногу все это ломал. То есть мне материал прям-таки зашел, классный. Конечно, я вот эти подумываю, возможно, даже в зал возьму. Довольно-таки прочный. Ну, про зал отдельно, мы еще поговорим. Но как в качестве монтажника и скорости, материал меня более чем устроил. Прочный, да, это хорошо. Влагостойкий, да, это как бы бонус. Ну, мы в спальне не будем тут аквадискотеку устраивать, поэтому думаю... Ну, главное, что прочно. По цвету довольно-таки приятный. В общем, убирала жена, поэтому цвет сразу от меня не спрашивает. Обычные пазы у него, клики. Система пазов там обычная, кликерная, то есть вставляется в паз, защелкивается, и все шикарно. Режется быстро. Да, кстати, в инструкции, то есть ссылочка будет в описании на инструкцию, потому что я его первый раз монтировал, да. Там написано, что можно и на теплый пол вложить, и на кухне использовать, и где много влаги, и на бетон, и на фанеру, и на USB. Ну, в общем, прям сказка, а не материал. Ну, а теперь о моих косяках. Сейчас вспоминаю те комментарии, кто писал, убери ПВХ, ну, то есть отопление в стены. Вот он, как раз. А, вот тут бы пригодилось. Ну, ладно, у меня еще впереди второй, третий дом. Поэтому на будущее учту, что отопление лучше убирать все в стенку. Ну как лучше, ну по крайней мере вот в качестве, когда будут делать полы. Это не критично, там как будто шторы не будет видно, но все-таки не очень удобно монтировать, то есть картинка немножко портится. Но я делаю для себя, поэтому терпимо. Там будет штора, занавеска, в общем, -то. этого видно не будет, но сам факт, что да, некрасиво, так, будет торчит. Монтируется буквально быстро. А с приходом помощников еще и весело. Больше всех такому пола продолжил сам ребенок. В общем, ебал пола не юный. Пол довольно-таки мягкий, но я же говорю, на ощупь это как резина. Резина с пластиком, довольно-таки мягкая. В общем, бегать по ней самое то. Ну и мыть, кстати, удобно. То есть, представляете, это как-то похоже на какую-то пластину такую. То есть, просто тряпочку протерли и все. Царапается, не царапается, не пробовал. У меня осталось немножко материала, потом проведу еще испытания, сейчас не можно сделать. Также больше используют при укладке на пол, написанной в инструкции. Ну, в общем, почитайте, кому интересно. В общем, классная вещь. Данная модель мне понравилась. Да, кстати, есть такой один маленький тест-момент. Когда стыкую, бывает, что стык не ложится. То есть, сантиметр-два висит в воздухе сам самым такой кварцением. И по ему нужно просто посильнее постучать. И как только паз идеально ровно встанет, а сторона сама коснется пола. Были такие случаи, когда бы не касалось, не мог понять, в чем дело. Оказывается, просто посильнее постучать. В инструкции написано, что ни в коем случае киянками, молоточками стучать нельзя. Но когда мне рука потом отсохла, я все равно использовал кияночку. В общем, немножко постукивать можно. Пол комнаты готова качеством доволен, скоростью тоже. Ну, мне нравится. Единственное, что мне нравится, это вот, например, заходы и стыки. Вот такие вот. Ну кто помнил, не помнил. Это то есть нужно было эти типа, угадывать, подрезать. Ну, в общем, ну скажу честно, что, ну смотрится, да, смотрится колхозно. Но у меня есть оправдание, там будет занавесочка. Вот этого не увидит на меня. Показываю для тех, кто смотрит хотя бы до, до середины, а вначале не Ну, заканчиваем. Закончим примерно через минутку, а может быстрее. В общем, сложилось за три часа, мне материал понравился. Единственное было удобно сделать стен, потому что так как там пазовая система на, эти, на кликеры, то было немножко неудобно сделать пазы, потому что там были кусочки. Но с какими-то волшебными словами я справился. Ну а теперь можем наблюдать, что в итоге получилось. вот так и изобрел кладку в шкафу немножко не в замках но классно держится да кстати в инструкции написано что склеивать его нельзя он должен ходить но как черное покрытие для шкафа я думаю в принципе огонь замки классные воду не пропускают даже если можно пролить воды внутрь не попадет замки довольно таки плотно сидят но ну, если можно немножко извращиться можно еще за их но думаю делать его не надо ну, естественно, и плинтусы. Ой, не будем ругаться. В общем, декоративная штукатурка – это классно. Но я забыл совсем про плинтуса. Из-за этого плинтуса плотно не прилегли. Поэтому получилось не очень красиво. Не будем портить картину и показывать, что то Вот так выглядит выход на балкончик. И вот так красиво. С, э, скажем так, торцевой стороны смоется плинтус. Сверху показывать не буду, там кошмар. Осталось сделать только дверь. Ну, думаю, об этом мы поговорим в следующем видео. И в следующую субботу будет полностью ролик 40-минутный от самого черновых стен вот до этого момента. Там уже покажу люстры, свет, в общем, все по полу. С вами был Смотровщик Леха. Всем счастливо. Пока-пока.